утонула температура в районе нуля е -е над нами есть пара солнечных фонарей. пытался брандершит приклеить скотчем а, конечно по мелочам еще есть почему придраться. Но а горит б греет и на мелких волнушках яхту начала подбрасывать Друзья, какая красота! Потрясающее утро! Всем доброе утро! Сегодня 2 мая. Наверное, сейчас в районе... Половина восьмого утра я продрала глаза, вчера очень сильно успали, спала как убитая. Проснулась от сильной качки, видимо прошла моторка и на мелких волнушках яхту начала подбрасывать. Утро прекрасное. Все-таки какая здесь потрясающая природа. Если бы такая погода сохранилась на весь день, мы бы быстренько успели сделать все необходимые дела и были бы готовы к выходу. Итак, сегодня мы залили в плиту биотопливо для каминов. Вопреки предположениям некоторых подписчиков, оно а горит, б греет. Это не какое-то декоративное топливо для декоративных каминов. Он нанес Не одеть Пап, тебе мою дать? Сказал, здесь тебя есть сахар? Да, давайте дела? Мои? Возьми Думаю, где найти дополнительную часть в сутках, чтобы заняться монтажом видеодневника М -м -м. Разрезать? Правда, еще не ела. покушать Я закончила раскладывать вещи по рундукам и наводить порядок. Конечно, по мелочам еще есть к чему придраться, но, в общем, здесь теперь чисто, уютно, вещи не валяются под ногами, есть где сесть, поэтому можно пойти помыть яхту снаружи. И еще нам нужно нанести символику на яхту и название. Друзья, смотрите, вот это все, клей какой-то. Похоже, здесь бывший хозяин пытался брандершит приклеить скотчем. Сейчас я все это буду отмывать, потому что очень некрасиво смотрится, и меня это раздражает еще с осени. И у меня сюда приготовлена красивая наклейка. Витя устанавливают геную, а мы с белой намываем яхту. Ну все красота идем мы дальше вот это вот серенький сверточек среди мусора звездочку это Олежка спит он у нас давно взял моду на яхте спать в кокпите на свежем воздухе те, кто давно следит за нами на нашем канале, уже видели, как он дрых в нескольких видео. Ну, конечно, сейчас не лето, но одетый, укрытый. Вы не смотрите, что погода такая солнечная. Солнце действительно светит, но температура в районе нуля. Очень холодно. Зато ветра нет. Витя установил Геную. До этого мы ходили только под стакселем. А Гену я ждала своего часа. Дождалась. Теперь нужно ставить остальные паруса. А я сейчас закончила снимать старое название «Аманда». Кормы. Вот сейчас отошла подальше, потому что название мне пришлось вниз головой висеть, снимать. Сейчас вот отошла подальше. Чтобы посмотреть. Ну конечно след остался. Название там было достаточно долго. Я помыла все вокруг. Но ничего. Зайдем в Москву, там все отшлифуем, обновил. А сейчас пойду готовить обед. Все работали, все утро и голодные. У нас с Белой будет совместный обед. Она чистит картошку, я жарю. Пока Лешка спит а папа ставит паруса. Дым, дым. Папа, дым. Дым, дым свистит. Почитаю. Право, ну нет. А я читал. Так, над нами есть пара солнечных панелей. Сейчас мы попробуем, как они дают электричество. Та панель дает 20 ампер. Это ты где смотришь? У меня мультиметр. Та панель, которая на солнце сейчас. Давай, давай. Дает. Ой, вольт, вольт 21 вольт, 21,5 вольт. Вот, максимум они дают полтора ампера, но чтобы измерить Ампераж, соответственно, не мне нужен потребитель. Но если у нас ампера показывает одна, которая на солнце сейчас. И... Не будем открывать. и всего лишь Блин. Потому, что они на солнце. Схема времени, опять же, повторяю. А потом что будет? Мы потом купим нормальную панель. Взрослую. И крылья И крылья. Потому что эти покупали, во-первых, для другой лодки, на которой меньше площадь. Для так, нашей ну. прошлой малолитражки. Да. Лодки класса микро для нашего Восика. Ну пока я хочу взять мощнее панель а наверх, которая будет давать не, 2, не 1 ампер в шуме. Все-таки эти бомберов 5. Одна. Наконец у нас в самый последний момент дошли руки до названия яхты. Ну, видите, она не очень нравится. Давай. Пригодится. Ну, в прямом смысле. Итак, сначала нужно обезжирить поверхность. Опять будет Да. Ну это же видео дневник. Здесь лежит наш тузик. Мы его пока выгрузили из яхты, чтобы не мешал. А ее нужно помыть. Видите, какие грязные потопчены. Сейчас Витя отмечает, где будет начинаться название. Вообще, Витя уже практически профессионал. Ну да, ну да. Это не первое название, которое он клеит. А название прошлой яхты, мы само название не меняли, мы меняли его, ну как, дизайн написания, как-то так. И его нам пришлось клеить в экстремальных условиях, прям на понтоне в ГИМС, потому что без названия нам отказывались ставить отметку прохождения техосмотра. А у нас тогда вышло некоторое недопонимание, потому что мы спросили – можно ли без названия? Они сказали, да, можно. Но они подумали, что у нас яхта без названия в документах. А у нас документов название было. А такое мы тогда еще не успели наклеить. А -а -а! А -а -а! Витя! Все, нет, я Витя! Нет, это моё. Все, утонула. Может, лует ее моё? Ты специально? Да, конечно. Я же прям вот так вот сидел, вот так раскорячивал и скинул эту самую. Будем пробовать нанести наше здоровое название на нашу маленькую корму. нанесение названия у нас превратилось в трэш. Конечно, это все не по плану, но что делать? На место старого названия марта новое не влезет, поскольку большую. Я опустил лестницу, потому что лестница мешает. И нам придется прям вот, грубо говоря, под лестницей название носить. Но выбора нет, поэтому как получится, так получится. Носовой кранец здесь нам помогает. Яхта полностью не влазит поперек. Но здесь мы придумали кормовой кранец. Подлазить все равно неудобно, но это всегда неудобно. для того, сейчас холодно то и заворачиваться с его накачиванием последующим спусканием Ну ч? Куда я символику будем клеить? Никакую. На бока. Ту, которая вон там вот. В газетке свернута. Так, сейчас нам предстоит наклеить символику экспедиции. Ведь уже хитро улыбается. Не знаю. Задумал хитро утопить символику экспедиции. Но я уже опытный. Ну, вот-вот. Это и пугает. Смотрите, какой красивый лес в ночах солнца. Золотой.